Ваша церковь, я всегда это вспоминаю, она была одна в числе первых церквей, которые поддержали служение евреев за Иисуса здесь, в городе Одессе. Вы были первыми, кто пожертвования давал, участвовал в разных проектах и так далее. То есть начиная с 91 -го года, как мы здесь появились. А вот, я не помню, в каком году церковь ваша началась. Ну, в общем, сразу, как бы, в принципе, ваша церковь стала участвовать в служении. И это очень знаменательно, что вот столько лет подряд мы в действительности так вот хорошо сотрудничаем и можем взаимодействовать вместе, знаете, не боясь, потому что сегодня многие боятся взаимодействовать вместе, вот. Слава Богу! Сегодня у меня послание, которое, знаете, прозвучит таким образом. Когда ты в плане Бога воспринимай любой кризис в своей жизни как возможность для победы, чтобы перейти на новый уровень. Знаете, у Бога есть план. Вообще Бог, Он движется в определенных планах, у Него нет никакого хаоса, у Него все запланировано и есть определенный порядок, в котором Он движется. И скажу, это хороший пример вообще для нас, чему нам стоит учиться, чтобы жить в порядке, жить в запланированном действительности определенных всяких вещах, чтобы, знаете, не было в нашей жизни такого встала и не знаю, что делать. Чтобы все было в определенном порядке, тогда мы сможем сделать намного больше чем делаем, и иметь больше успеха во всяких разных вещах. Он все запланировал, и все движется в его плане. Он говорит трижды в Откровении, я есть альфа и начало, омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Это Откровение 1, глава 8 стих, 21, глава 6 стих. Он говорит, я есть альфа и омега, начало и конец, первые и последний. Откровение 2213 13. Это означает, что им все начинается, и, знаете, без Него ничего не может и заканчиваться. Все в Нем. Это означает, что Он все запланировал, и ты можешь быть в Его плане или не быть. Выбор всегда остается за нами. В этом особенность того, как Бог создал человека. Он создал человека таким образом, что мы с вами имеем право принимать решения. И Он каждый раз нам предлагает, чтобы мы выбрали в действительности то решение, которое лучшее для нас. Тот путь, который он предлагает. Он говорит, если вы идете этим путем, вам будет хорошо. Но, ну, к сожалению, мы не всегда видим, где нам хорошо, и думаем, что мы знаем лучше, где нам хорошо. Но поверьте, Божьи пути – это всегда лучшие пути. Это там, где нам в действительности будет хорошо обязательно. Конечно, вы все знаете Авраам. Он был тот, кто сказал Богу «да». И скажу вам изначально, что я просто вам рекомендую, на всякий Божий призыв всегда говорить «да». Вы знаете, есть всегда желание «я подумаю, я чем-то займусь, и может быть у меня есть какие-то планы еще и так далее». Но лучше всегда вариант говорить Богу «да». Потому что Писание, говоря Аврааме, говорит «поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Послание Римлянам 4 и послание Галатам 3 главы говорят именно об этом. Но давайте допустим что Бог обратился еще кому-то, кроме Авраама. Мы можем предположить, да? Такой вариант совершенно возможен. И этот человек, конечно же, видимо, ответил Богу «нет», иначе бы Бог не обратился бы к Аврааму. В результате, где этот человек? Вы что-нибудь знаете о нем? Что-нибудь слышали? Потому что в действительности, кто ответил Богу «нет», о нем мы ничего, в конце концов, можем и не знать, и не знаем, где он будет. И самое главное, если ты скажешь Богу «нет», Помни, что он все равно найдет другого, того, кто скажет ему «да», который будет в его плане и который исполнит его волю. Но что будет с тобой? Об этом стоит задуматься. Сказавший Богу «да», мы становимся на путь Божьих поручений, которые необходимо выполнить каждому, кто идет по этому пути. Сказавши Богу «да», жизнь твоя перестает быть привычной, ты вступаешь на путь приключений. Мне это особенно вдохновляет. Потому что с того момента, как я покаялся, я помню, что моя жизнь, она, знаете, да, есть какие-то текучие дела, вроде бы что-то такое, как бы, знаете, как говорят, суета, суета, но все время есть какой-то драйв, есть какой-то движ, знаете. То есть Бог, Он дает какую-то полноту жизни, и это просто вдохновляет меня. Сказавший «да Богу», ты должен дойти до конца. Это одно из важных действительностей таких моментов в нашей жизни, что нам необходимо дойти до конца, если мы Ему сказали «да». И здесь важный принцип. У Бога есть либо да, либо нет. Все остальное, он говорит, от лукавого. Поэтому, если ты сказал да, то дойди до конца. Сказавший да Богу, тебе необходимо учиться у Него и подражать Ему. Об этом говорит Писание. Павел, помните, также говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Этот принцип того, что ты живешь в Боге, должен быть таким, что ты смотришь на Него, читаешь Его Слово, учишься и в действительности подражаешь Ему. Все больше и больше. С каждым днем мы становимся Ему подобными. Аминь? Аминь? Сказавший да Богу, тебе необходимо видеть цель и достигать ее. Только победитель достигает цели. А чтобы видеть цель и достигать ее, тебе необходимо научиться опять же у Бога, как планировать свою жизнь и как жить в этом плане. Давайте вспомним про Моисея. Замечательный был человек, да? Вот, тоже со своими переживаниями, трудностями, всякими проблемами и так далее. И в принципе он такой же, как и мы. Знаете, если вы посмотрите, каждый найдет что-то в нем подобное на себя. Но это прекрасный пример того, как в действительности служить, иметь эти взаимоотношения. И вы помните, Моисей сказал в конце концов Богу «да». На самом деле не все так было просто. Он всячески пытался ему сказать «нет». Он говорил, что он не тот человек, и что он не может разговаривать, и что еще какие-то есть препятствия на пути, и люди его не послушают, и еще что-нибудь и так далее. И Бог ему каждый раз говорил, нет, Моисей, ты должен сказать да, потому что я тебя выбрал. В конце концов, последним аргументом Моисея было, ты знаешь, ты прав, Бог, ну возьми кого-нибудь другого. И так мы часто поступаем с вами. Мы уже вроде бы согласились и понимаем, что, как, ну, знаете, выражение, нас положили на лопатки, да? То есть нет больше аргументов для того, чтобы спорить. И мы в конце концов говорим, ну, может кто-нибудь другой вместо меня это сделает. Но это не тот вариант в наших взаимоотношениях с Богом. Бог хочет, чтобы все-таки ты сказал да и пошел сделать то, что он тебе решил поручить. И в конце концов, знаете, Моисей согласился, он пошел. Аргументы закончились, и доводы, и все остальное, и он пошел.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 И будешь погребен в старости доброй в четвертом роде, возвратятся они сюда, ибо мера беззакония у Мареев до еще не наполнилась. Вы знаете, Бог открыл Аврааму, что придет время, да, и через 430 лет после того, когда Иаков войдет в землю египетскую, да, по приглашению Иосифа сына своего, через 430 лет Бог выведет этот народ. И заметьте, даже такая очень интересная подробность что они выйдут отсюда с большим имуществом. Да? Даже об этом Бог уже заранее позаботился, чтобы у народа было что с собой нести, что есть, и что потом даже пожертвовать и так далее. Это говорит о том, что, знаете, Бог всегда заботится о каждом из нас. И когда вы говорите, что чего-то там не хватает, вы, наверное, не обратили внимания, что Бог вам уже все дал. А если чего-то еще не дал, то, как он сказал однажды Давиду, если тебе чего-то не хватало, так тебе нужно было просто попросить. Я бы дал тебе еще. Так что, дорогие мои, если вам действительно чего-то не хватает, вы просто обратитесь к Богу. И Он вам добавит, чего вам не хватает. Итак, мы видим, что в действительности это тоже было время, запланированное Богом. Пришло время для того, чтобы исполнить Божий план. Бог призывает Моисея. И вот Моисей наконец-то сказал ему «да». И Бог говорит, что все будет в порядке. Вы знаете, еще каким-то таким аргументом я вспомнил, было у Моисея, что люди его не послушают. А вот, ну и Бог и об этом позаботился. Да? Исход 4 глава, 29, 31 стих. И пошел Моисей с Ароном, и собрали они всех старейшин, сынов Израилевых, и пересказал Арон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа, и поверил народ и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Вы знаете, как обычно, людям нужно что? Хлеба и зрелищ. Да? И тут для того, чтобы в действительности сказать, что Моисей, ты наш лидер, им тоже нужно было увидеть эти определенные зрелища. Рука раз, была хорошая, потом стала прокаженной, да? полку кинул, змею превратилась и так далее. То есть увидели, рты пораскрывали, «Все, ты наш лидер, мы идем с тобой». Ну, знаете, не все так просто бывает. Ясно одно, что Моисей в результате того, что народ его принял, он укрепился. И хочу вам сказать, вот вы сейчас считаете послание к евреям, да, там есть очень интересные такие заявления в послании к евреям по поводу того, чтобы мы почитали своих наставников, да, чтобы они хорошо могли трудиться о нас, чтобы, знаете, они там тоже не роптали и не воздыхали, потому что в результате это будет нам не полезно. Поэтому, вот говоря о Моисея, хочу сказать, что, знаете, когда вы э, находитесь или э, слушаете то, что вам говорит ваш пастор, лидер и так далее, находитесь в правильном положении, для того, чтобы вашим наставникам, служителям в действительности не было в тягости, потому что от этого зависит, чтобы вам было самим хорошо. Вообще, это обычное условие Бога. Он говорит, все, что я тебе говорю, делай, потому что от этого тебе будет хорошо. знаете, я бы, ну, вот я для себя принял это так, что я именно акцентирую всегда внимание на том, что если я хочу, чтобы мне было хорошо, то есть условия, мне нужно слушать то, что говорит Бог. Поэтому акцентируйте тоже, рекомендую вам на это внимание. В конце концов, Моисей укрепился. Укрепился, почему? Потому что он увидел, что люди его послушали и так далее. Ну вот первое препятствие. Первое препятствие, с которым сталкивается народ и Моисей. А препятствие заключено в том, что фараон, у которого ожесточено сердце. А кто помнит, почему у фараона ожесточено сердце? Действительно, потому что Бог сказал уже заранее, что он ожесточит сердце фараона. И оказывается, это тоже было в определенном плане Божьем, чтобы его сердце было ожесточено, были на то причины. И он, знаете, не совсем согласился отпустить народ. Но вместо того, чтобы отпустить народ, он еще берет и заставляет их работать больше. Да? Исход 5 глава, 17-18 стих. Но он сказал, праздны вы, праздны. Поэтому и говорите, пойдем, принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы вам не дадут, а положенное число кирпичей давайте. Вы знаете, реакция народа мне как бы понятна. Ну, вчера работали 8 часов, получали свое мясо, там, лук, чеснок, и все было в порядке. Поработал, пришел, дома на диванчик лег, телевизор включил, как бы все в комфорте и нормально. Ну и что, что рабом считают? Ну, живут, то я, в принципе, неплохо, да? А тут раз какие-то такие, послушали этого Моисея, и тут вместо 8 часов работает теперь 16. Мясо в тех же размерах, лук и чеснок тот же. понять, ничего не изменилось. Только теперь времени на диване полежать уже нету. И кушать теперь приходится на ночь, от чего, естественно, не очень потом хорошо вообще в полной сфере. И причина в том, что в действительности этот Моисей пришел, начал нам эти сказки рассказывать, что нам нужно куда-то идти, кому-то поклоняться и так далее. Вообще, кому это может понравиться, скажите? И народ что? Вознегодовал, да? То есть он стал уже сразу недоволен. Ну, я скажу вам, реакция народа мне как бы абсолютно понятна. Но вот реакция Моисея не совсем. Так как, знаете, Бог вообще ну, об этом препятствии предупреждал Моисея. И вот э, исход 5 глава, 22-23 стих написано. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего Ты подвергнул такому бедствию народ этот? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавь же, Ты не избавил народа Твоего, Итак, на самом деле, что происходит? Моисей столкнулся с препятствием, или можно сказать, с проблемой, а, говоря современным языком, для народа это был кризис. Все знают, что такое кризис? Вообще, я думаю, что наше общество кризис, что такое кризис, знает не понаслышке, да? Мы как бы из кризиса в кризис, и вообще как бы, то есть, это уже в какой-то степени чуть ли не образ нашей жизни, да? Поэтому для нас это все как бы не новшество. Мы с этим хорошо знакомы. При этом заметьте, знаете, что вообще Бог не обещал, что будет легко. Он изначально предупредил Моисея, что будут проблемы. И причем проблемы, которые сам Бог и создаст. Вы когда-нибудь об этом задумывались? Чаще всего, когда мы сталкиваемся с проблемами, наша реакция это какая? Что это дьявол сделал. Вы знаете, я много раз сталкивался с такими проблемами, которых через время я осознавал, что это был Божий план вообще. Очень, скажу вам, часто даже я сталкивался с такими проблемами, через время осознавая, что это вообще был Божий план. Потому что я не мог двигаться в том направлении, куда надо было, или делать то, что необходимо было. И вот в данной ситуации надо быть должное Моисею, он все же не убежал. Вы знаете, скажу вам, многие из нас бегут, сталкиваясь с проблемами. Думая о том, что если сейчас убегу, то проблемы решатся. Вы знаете, что с проблемами происходит? Они бегут вслед за вами. И нерешенные проблемы, они продолжают присутствовать в жизни, и от них невозможно избавиться. Их нужно решать, их нужно преодолевать. Любой кризис нужно побеждать. И тогда ты переходишь на новый уровень. Ну, в конце концов, мы поняли, что вообще Моисей не убежал. Не совсем правильно, но правильно было то, что он пошел к Богу. Вы понимаете, с этим вопросом. И он сказал, «Господи, для чего ты подвергну такому бедствию народ Это Для чего послал меня?» Еще раз повторюсь, что на самом деле это было понятно, что пришел кризис в жизнь народа, и это было от Бога. Но подумайте вот о чем. Захотел бы Израиль покинуть Египет. Ведь несмотря на то, что они были рабами в земле египетской, они там жили хорошо. Об этом они часто вспоминают, когда они путешествуют по пустыне. Вы помните, да? Мы были рабами, но как там было хорошо? Какое там было мясо? Какой лук мы ели? А каким чесноком закусывали? Они все время об этом вспоминают, что на самом деле им там было хорошо. И в действительности для того, чтобы им оттуда выйти, нужно было что-то, чтобы их оттуда оторвать с этого места и вытолкнуть их. Знаете, один пастор рассказывает, что он начал... Церковь, туда руку положили пастора, и он сделал такое заявление, что через короткое время я пойду дальше. Прошло пять лет, он никуда не шел, и начался конфликт. Пастор, которого туда руку положили, между ним как бы начался конфликт. И, в общем, суть вопроса дошла уже до такого, что кому-то надо вообще из этой церкви уйти. Ну, этот пастор принял решение, что, конечно, ему надо уйти. И он попросился в другую церковь на время. Ему в этой церкви сказали, нет, мы тебя не примем. И они с женой стали молиться перед Богом. И Бог ему напомнил, ты сам сказал, что ты через некоторое время пойдешь и будешь начинать новую церковь. Чего ты тут сидишь? И знаете, он понял, что вообще этот кризис был создан Богом для того, чтобы он наконец-то уже оторвался от своего места и пошел делать то, что он пообещал перед Богом. И знаете, после того, когда он оторвался и пошел, открыл одну, вторую, третью церковь, и он видел, что Бог его в этом благословляет. Поэтому хочу сказать вам, что так часто бывает, что мы сидим в том месте, где нам вроде хорошо, а знаете, предпринять новые усилия, это же как бы... Выйти из зоны комфорта, как говорится, да, то есть это еще раз напрягаться, еще раз делать что-то то, что как бы кажется неудобным. Все хорошо, когда, знаете, ты делаешь, ну как бы вот оно уже так как-то понакатанно идет, и тебе не надо как бы там каких-то движений лишних делать и так далее. И вот мой товарищ, он живет в Америке, он тоже рассказывал, он работал в одной компании большой, компания занималась, знаете, пересчетом налогов для людей, ну там у них все сдают свои эти налоговые декларации. Вот. И компании такие, они, ну или вот эти вот бухгалтера, которые занимаются налогами, они пересчитывают, как правильно сдать декларацию для того, чтобы заплатить меньше налогов. И за это им платят деньги. И вот он говорит, что он работал в компании такой, хорошая зарплата как бы. И каждый раз, знаете, он говорил, у меня там же есть клиентура, я бы в принципе мог начать свою компанию. И вот он, мы каждый раз когда с ним беседовали, я спрашивал, ну что, ты уже начал компанию? Он говорит, не-не, говорит, ну как-то все никак нету до этого времени, потому что ты знаешь то-то, то-все, то-то, то-все. И вот был кризис двенадцатого года. Ну, вы, наверное, тоже помните, да? Вот. И знаете, закончилось тем, что он попал, короче, под сокращение. Пришел домой в такой депрессии, как бы сидит и как, ну что же теперь делать, была такая хорошая зарплата, а там у меня кредит по дому, и что же я теперь буду делать, на другую работу пока то в одно место, то в другое не принимают. И тут он вспомнил, я же так хотел начать сам компанию. И он начал компанию. Вы знаете, первый год было очень сложно, на второй уже было отлично. Уже доходы превышали намного той зарплаты, которую он получал в той фирме. И когда я его спрашиваю, ну как вообще? Он говорит, я так благодарен, что был такой кризис вообще. Потому что если бы не этот кризис, я все бы там продолжал бы сидеть и только мечтать. Поэтому, знаете, когда приходит в жизнь нашу кризис, это не время для того, чтобы бежать. Это время для того, чтобы в действительности довериться Богу, встать, победить этот кризис и перейти на новый уровень. Аминь. Вообще, что такое кризис? Знаете, в переводе с греческого это решение или поворотный пункт. Другими словами, цели или достижения этих целей, которыми мы раньше пользовались, они уже как бы не работают. И нужно что-нибудь новое для того, чтобы как-то поменять эту ситуацию и выйти из этой проблемы. Кризис нашей жизни, он заставляет нас выйти из обычного образа жизни. И в действительности измениться в результате того, что есть какие-то давления, что-то создаются, какие-то проблемы. На протяжении всей жизни есть место кризиса. Знаете, есть возрастные, психологические, житейские, духовные. И каждый раз, что самое важное, справляясь с кризисом, человек укрепляется и становится сильнее. И даже больше скажу вам. Насколько бы нам это не нравилось, но на самом деле человеку необходим кризис. Это помогает ему жить реально. Кризис, еще как знаете, выражается, это признак жизни. То есть если у тебя нет кризиса, то, наверное, ты уже не живешь вообще. Жизнь человека, знаете, когда вообще появился первый кризис, кто знает. Да, дорогие мои. Вообще, как бы считается, что первый кризис, это э, случился тогда, когда Бог Адама и Еву выставил из Демского сада. Потому что им пришлось жить по-новому, понимаете, да? Тут они ходили, кушали, что хотели, кроме запретного плода, да? Вот. Наслаждались жизнью, руководили всем и так далее. Но когда им пришлось выйти из Демского сада, нужно было жить совершенно по-другому. Нужно было работать. Вы понимаете, да? Вот только ради того, чтобы уже не работать, можно было не грешить, да? А так им, понимаете, им надо было работать, работать, вот. Еще, как бы, такая ситуация, вот это тоже, вот, сегодня надо силы, усилия для того, чтобы найти Бога, да, как бы, то есть, вот, заставлять себя, как бы, или вам не надо себя заставлять, да, чтобы вот так, знаете, помолиться, так вот, чтобы встретиться с Богом и так далее. Адаму ничего не надо было делать, он просто, Бог, приходил в сад, и он с ним встречался, понимаете? А тут все. Вот это вот съели, то, что не надо было есть, да? А вот. Поэтому говорят еще, да, что купите очки. Зачем мне очки? У меня хорошее зрение. Потому что вы видели, что вы кушаете. Потому что едим иногда не то, что полезно. Да? Вот. вот они тоже съели то, что было не полезно и то, что было не надо было есть. В результате мы все теперь мучаемся с вами. В конце концов, это был первый кризис, с которым столкнулись люди, оказавшиеся уже больше не в присутствии прямом Божьем. Да? То есть, Но ну они справились, я скажу вам. Они справились. Они научились работать, они рожали детей, они находились в поиске Бога. И они справились. Ну и нам также с вами теперь приходится справляться. Вы помните, да, что вообще как бы человек уже, когда появляется из утробы матери, это вообще первый его кризис в жизни. Потому что ему нужно жить по-новому теперь. И все, и с этого момента кризисы в жизни постоянные, регулярные. И самое главное, знаете, не падать в депрессию. А для нас с вами, спасенных людей, Вообще есть особенное положение, потому что мы вправе возлагать свое упование и надежду на Господа, укрепляться Ним и быть победителями в любом кризисе. И каждый раз побеждая, мы с вами переходим на новый уровень. Рассматривая, знаете, вот эти события, мы видим, что у Бога был план. Бог поставил цель. Народ должен был выйти из рабства египетского и укрепиться в него, в вере в него, Бога Авраама и Якова. Пути достижения, которые Бог предпринял, это кризис для народа Израиля, казни для Египта. Египетские боги не боги. То, что должен был вынести народ Израиля, и, конечно же, сами египтяне. Народ Израиля не страдал во время вот этих девяти казней. И он видел, что Бог наш за нас. Да? Но вот десятая казнь, мы все хорошо это помним, да, учит уже немножко другому. Во время последней этой десятой казни должны были быть принесены жертвы, помазаны косяки, и только те, которые поверили, те, которые в действительности сделали так, как сказал Моисей, только те не плакали в эту ночь. Потому что их дома были защищены этой кровью Агнца, который был принесен в жертву, и они могли с радостью покинуть Египет. И мы помним с вами, да, что в действительности это все ну, способствовало тому, что не только еврейский народ вышел с какими-то драгоценностями и вещами, которые они взяли у египтян. С ними еще ушло огромное количество людей из других народов, которые, увидев все это величие Божье, также захотели поклоняться Богу Авраама Якова и присоединились в тот момент к народу Израиля. Что здесь важно еще, что для этого всего Моисей должен был выполнить точно и усердно все, что сказал ему Бог. Бог показал, что в любой ситуации и в любых кризисах нельзя сдаваться. И это хорошее для нас с вами напоминание, да? Если вновь пришел кризис, какие-то есть проблемы, это не повод для того, чтобы плакать. Это не повод для того, чтобы быть в депрессии. Это повод в действительности укрепиться Господом. И стать победителем, победивший этот кризис, зайти на новый уровень. Бог решает проблемы, не забывайте. И знаете, Бог решает проблемы, Он не бежит от этих проблем. Еще раз хочу напомнить, что когда вы бежите от проблем, проблемы бегут за вами. И они все равно присутствуют в вашей жизни, поэтому решайте вопросы, а не бегите от них. И Бог будет помощью в этом. Я хочу вам сказать, чтобы мы сейчас все об этом запомнили раз и навсегда. Бог хочет вывести тебя из кризиса, но только в землю обетованную. И Он знает, каким путем лучше повести, даже если этот путь слишком длинный в глазах твоих. В Исход 13 главе 17 стихе написано, «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге с земли филистимской, потому что она была близка». «Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». знаете, Бог знает, каким путем вас можно повести, нас можно повести. Он знает, где все будет по силам нам. Я сейчас вспомнил, наверное, вы помните эту иллюстрацию, да, когда, показаны на песке, идут четыре ноги, а потом две. Да? И это означает, что когда ты уже не мог идти, то Иисус берет тебя на руки да, и несет тебя. Это в действительности то, как поступает Бог. Вы идете везде и всегда там, где вы в силах пройти. Но если у вас уже сил не будет, Бог возьмет вас на руки и перенесет вас через любой кризис, для того, чтобы в итоге мы с вами могли стать победителями и взойти на новый уровень. Аминь. Еще я хочу, знаете, обратиться к тем сегодня кто не примирился с Богом. Самый большой кризис, самая большая проблема, это когда нет у тебя правильных взаимоотношений с Богом. Нет прощения, нет будущего, нет вечности в присутствии всемогущего Бога. Есть выход из кризиса через Мессию Иисуса, который победил смерть и ад на Голговском кресте. Вы знаете, я вспоминаю еще истории про действительности двух людей, которые пришли в кризис столкнулись с кризисом. Это был апостол Петр и апостол Иуда. Петр сумел пережить кризис и выйти из него. Он покаялся, и в итоге он поднялся на новый уровень. А вот Иуда нет. Его жизнь закончилась самоубийством, потому что, столкнувшись с кризисом, у него не нашлось сил для того, чтобы покаяться и победить этот кризис, и выйти на новый уровень. Поэтому, дорогие мои, я сегодня призываю вас к тому, чтобы мы все стали победителями. Давайте встанем, будем молиться пред всемогущим, потому что в действительности Он все, знаете, сделал для нас.